Всем большой привет! Сегодня я буду готовить аля финскую ухом по классическому рецепту. Она готовится с красной рыбой, но в этот раз я решила ее сварить сайдой. Я купила в магазине замороженные ломтики сайды и немного их измельчила приблизительно вот на такие кусочки. У меня здесь рыбы 700 грамм. Я буду варить в 5-литровой кастрюле, поэтому рыбы беру достаточно много. Вы можете регулировать, исходя из своего объема. Также нам понадобится картофель, морковь, лук, сливки, черный молотый перец, соль. Я всегда в супы добавляю приправу кухарек. Из сухих приправ я буду добавлять лавровый лист, душистый перец горошком, семя укропа, лук пари, тимьян и петрушку. Чтобы бульон получился более наваристый, вкусный и ароматный, рыбу необходимо опускать в холодную воду. Я отправляю рыбу в кастрюлю и заливаю все холодной водой. Накрываю крышкой и буду доводить до кипения. После кипения буду варить минут 15. Пока закипает рыба, я измельчу картофель. Буду нарезать его на небольшие кубики. приблизительно вот так у меня рыба уже закипела я сняла пену буду сюда добавлять картофель и буду варить его практически до готовности так как кусочки рыбы небольшие они у меня за этот период времени также сварятся на этом этапе добавлю сюда еще 2 чайные ложки кухарока и все сухие приправы также поперчу Когда картофель закипит, добавлю соль. У меня картофель закипел, теперь я сюда добавляю соль. Накрываю крышкой и продолжаю варить практически до готовности картофеля, а тем временем займусь зажаркой. Морковь я нарежу небольшими брусочками. Вы при желании можете натереть на терку. У лука вырезаю донышки и буду нарезать мелкими кубиками. На разогретую сковороду добавляю немного растительного масла и обжариваю сначала морковь. Чтобы быстрее происходил процесс карамелизации, я немного присыплю сверху сахаром и буду обжаривать до золотистого цвета. Добавлю сюда лук и буду обжаривать вместе до золотистого цвета. Зажарка уже готова. Я ее отключаю и отставляю в сторону. У меня картошка уже полностью сварилась. Буду добавлять зажарку. Как только она у меня закипит, буду вливать сливки. У меня зажарка проварилась пару минут после закипания. Теперь я сюда вливаю сливки. Довожу до кипения и также проварю пару минут. Перемешиваю. И пока будет закипать, я достану приправы, которые уже не нужны. Душистый перец и лавровый лист. У меня суп после закипания проварился уже минут пять. При необходимости можно добавить нужное количество воды и попробовать его на соль. Довести до кипения и суп будет готов. После отключения дать ему настояться при закрытой крышке минут пять и можно кушать. У него получается очень нежный сливочный вкус. И даже если кто-то из вас не любит рыбные супы, попробуйте твориться сливками. Вкус получается более нежный, насыщенный, сливочный. Я думаю, что вам понравится. Если вам видео понравилось, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Буду рада каждому новому другу. Всем пока-пока, до новых встреч!